Добрый день! Сегодня, как вы знаете, один из дней Великого Поста у христиан, да? Православных. Вот в Евангелии есть там момент такой, молитва щитверга, четверга, молитва Христа накануне распятия. В христианстве этот момент известен как моление о чаше. Каждый год истинно верующие, когда приближается день, в который 2000 лет тому назад Христос был предан, казнен, верующие плачут искренними слезами, сопереживают, представляют тот ужас и боль, которую довольствуют испытать учителю. Понятно, ни одно живое человеческое сердце не может оставаться равнодушным, безучастным, вообразив чудовищную расправу космическим учителем. Драматизм приближающегося рокового дня достигает кульминации на тайной вечере, на этом тайном ритуальном ужине, в канун еврейской Пасхи, Великий Учитель из Галилеи недвусмысленно дает понять ученикам, что это их последняя встреча в этой жизни и что один из них сегодня предаст его. трудно понять состояние любого человека, который предчувствует надвигающуюся беду. Тайная вечеря завершается уходом. Учитель Гефсиманский сад, его горячие молитвы к Богу Отцу. Отойдя немного от учеников, там сказано, он упал на колени, молился, говоря, мой, если возможно. Доминует меня чаша сия. Ну, по этому поводу церковные священники говорят как. Но ну, вот, Иисус был Сыном Человеческим, поэтому, мол, якобы Ему чувства человеческие не были чужды. В частности, не была чужда, мол, и временная слабость Духа. Но вот именно поэтому Христос еще ближе и понятнее становится человеку, что он, мол, якобы, как любой смертный, тоже испытывал страх перед болью и перед смертью. Так говорят папы. Конечно, тот, кто живет в теле, естественно, боится и боли, и смерти, потому что эти чувства неотъемлемы от материи. Поэтому если человек привязан к материи, то он что? Привязан. Вот это... Привязанность к материи, грубой материи, скажем, к своему скафандру временному. И когда от него отрывают вот этот кусок материи, ему, естественно, что? Больно, что ж родное, любимое, понимаете, отрывают. А если к телу он относится совсем иначе, как относятся все великие? духовные подвижники, тем более космические учителя. Там совсем другая ситуация. Попыже здесь пытаются извести такое космическое существо на уровень примитивного земного страстного человека. Вот этот момент надо учитывать обязательно вам. Размышляя о молении Христа в ночи Святого Четверга с точки зрения тайной доктрины живой этики, мы приходим к совсем другому заключению. Прося Бога о том, чтобы Он позволил Ему не пить горькой чашей смерти, Христос думал совсем о другом, не о собственной, как говорится, грубой телесной оболочке. Он думал не о так называемых страданиях. Но вот в последнее время... Сколько у нас в 20 веке было клинических смертей, да, у людей, да? Там их разрывало, там их, так сказать, давило, мяло, и прочее, прочее, кости там ломала. Они во всем этом не участвовали. Выскакивали и смотрели на то, что происходит с их телом. При этом испытывали такое ощущение, какое за всю жизнь не испытывали ощущение. Спокойствие, блаженство и прочее. Только опять, когда их возвращали в тело, а тело-то все было что? повреждено, там, где-то что-то поломано, где-то что-то порвано, где-то что-то обожжено. И вот когда с телом соединяешься, вот тут начинаешь испытывать все его проблемы. А когда его оставляешь, то никаких проблем. Теперь нам ясно, вот с точки зрения того, что клиническая смерть нам и реанимации выдала. Но вот тут вот потом сами поизучаете, потому что я не буду вам все. Ни унижения, ни физической боли, ни даже смерти. Нет, этого боялся великий человек по имени Иисус. Он уже постоянно убеждал учеников, что ведь смерти это ведь нет. Откуда вы ее взяли? Также говорил, что на третий день он воскреснет. О каком воскресении он говорил? Что воскреснет это грубая физическая оболочка, что ли? Нет, конечно. Иисус был адептом, даже более архатом. Но ну, если нашими мерками не ведь его, то он был мужественным человеком, сильным духом, учителем света. Поэтому все эти унижения, побои, тяжкие муки он переносил достойно. Он даже отказался принять обезболивающее средство, когда его прибили к кресту. Природа высочайшего духа, космического иерарха Солнечной системы Именно высочайший Дух действовал через личность Иисуса. Вот эта природа этого высочайшего Духа была не от мира сего. Истинная сущность Его не может быть измерена человеческими мерками. Все, что не делал Христос, чтобы Он не говорил, как бы Его внешние поступки не уподоблялись человеческим, надо помнить, что все это делал необычный человек а космический разум, высший Тхиан как говорят на востоке, воплощенный чистейшее человеческое существо, совершенного человека. Слишком велик был дух этого богоподобного человека, чтобы дрогнуть там перед какой-то казнью. Он был готов ко всему еще до прихода на эту планету. И он пришел сюда для того, чтобы помочь земному человечеству выбрать путь или к свету, или во тьму. Он предупреждал. Там у вот в Евангелии эти... Те, кто Евангелие стриг и резал вдоль и поперек, они, ж, конечно, совсем не могли не оставить там ничего. Вот того, что он говорил, кое-что там осталось. Вот то, что осталось в этих четырех Евангелиях, это мизерная доля от того, что он давал и ученикам, и во время, пока он три года с ними тут ходил в этой Иудеи, а также там 12 лет после еще этого, после так называемого воскресения. Если бы все это было бы записано, то, наверное, этих Евангелий было, наверное, здесь, может быть, 500, а может быть, и больше. А нам в силу тьмы только оставили вот эти четыре. А остальные все объявили ереси. Они тщательно уничтожали все остальное. Известно, что более 300 Евангелий было написано. Но это все еретические Евангелия. С точки зрения этих церковных начальников. А почему? Ну, во-первых, многое то, что там было написано для высокопостальных попов, непонятно. То есть это бездуховные сущности, эти попы. А раз они бездуховные, то духовные вещи понятным быть не могут. А раз они непонятны, значит что? Надо их понимать. раз нам непонятно, нам, начальникам. А что ж тогда вся остальная толпа-то эта посолная? Что там мозги-то ей мутить? Значит, что надо исключить. Вот и все. Там, кстати, вот в оставшихся этих четырех Евангелиях есть момент, где он говорит, что он, сын человеческий, придет к нему во второй раз, но до этого надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сиим. Каким родом? В какой род-то он пришел? Еврейской, иудейский, да? Да и вообще все тогдашнее человечество, едва ли его приняло бы. Но в первую очередь он пришел туда, в какое место? Самому мерзкому народу пришел. Потому что они же приходят всегда туда, где что? Где ситуация хуже всего. Вот это понятно, да? Они не приходят туда, где... Тишь, райда благодать там. Понятно, да? Вот этот момент. Они приходят всегда в такие моменты и в такое место, наиболее гадкое, наиболее, так сказать, мерзкое, которое люди здесь устраивают. Понимаете? Для чего? Ну, понятно, для чего. Чтобы ситуацию-то как -то надо исправить. Он просил пронести страшную чашу мимо, то есть понятно, что он не о как в шкуре, думал, да? Вот. А о чем же он думал? Поскольку он все космические законы знал, честно все закон перевоплощения людей, закон кармы и так далее, и так далее. Он также знал о неумолимом автоматически работающем обратном ударе, который обрушится на всех участников, всех соучастников этого преступления, на весь этот народ на всех, кто так или иначе окажется причастным к тому, что может совершиться завтра в роковую пятницу. Он также видел намного вперед невероятные грядущие страдания. Он прозревал чудовищные следствия, если только завтра не произойдет чудо, если люди не опомнятся от безумия. Истинно тогда кровь будет на них, вновь воплощенных, на их внуках, правнуках и так далее. Не о себе думал Христос в ночь перед распятием. Не мог пугаться своих страданий и великий космический учитель, который как раз всегда учил бесстрашию терпению. Он не думает, вот в этот момент Аласк успокаивает, утешает при унывших учеников. Уход Христа с земного плана, и тяжкого для него физического тела, поистине был освобождением. Потому он и ученикам-то сказал своим, возрадуйтесь, что я ухожу. Вот на востоке, там если кто-то умирает, там радуются. А западные плачут. «На кого ты меня оставила или оставил?» Вот чувствуете эгоизм какой здесь дикий проявляется. «На кого что ты меня оставила?» Не человечество, на кого ты оставил, а меня, вот понимаешь ли. Чувствуете, да, момент? Уловили, да? На кого ты меня оставил или оставила? Если бы плакала и молилась, или плакал и молился, на кого, что человечество оставил, без себя, ему будет плохо. Вот это еще можно было как-то понять. Подумайте над этим. На Востоке там радуются, когда человек уходит. То есть, наконец-то смену отработал, может пойти, что? Отдохнуть, переработать накопленный опыт. А на Западе эгоисты слюни-нюни распустили, вой устроили. Специально там держат этих в некоторых местах планканщиков, понимаешь. Попы там тоже Плакания эти устраивают. Ну, отпивать-то надо, почему? Потому что они же людей не готовят к переходу в тонкий мир. По-настоящему же не готовят. Так все это. Через пень колоду. А надо человека готовить, чтобы он знал там что делать. Куда пойти, чем заниматься. А у них одна только песня. Бог там куда-то душу в какую-то резервацию помещает до страшного уса. И все, иди гуляй. И жди, пока наступит, так сказать, придет за тобой ангел смерти. Все. У попов другого ничего нет. Вот эта песня. Я тоже должен был эту песню петь, когда они меня хотели рукоположить в священники. Другого я там не смог бы им сказать, этим верующим. Митрополит мне говорит, О, Алексей, те пора бы уже бы и в священники податься. Рукоположен тебя? Это еще тогда, в 70-х годах. Я говорю, не готов, Владыка Святый. Грешник я большой. Для Христа уход земного плана, естественно, был освобождением. Но Христос мог это сделать сам в любое время. То есть при абсолютно здоровеньком теле, без всяких болезней. Нас надо выгонять из тела, да? Чем? Ну, дубины из старости надо выгонять, там, болезнью какую-нибудь вытряхать из тела. Мы ж так привязаны к нему. Мы же не можем это вот здоровенькое тело взять и отступить. Даже поговорка такая есть. Если не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь. Это же безобразие здоровеньким умереть с точки зрения западного недоумка. А на Востоке. Скажем, тот, кто пришел, ну, естественно, духовный человек, вот он пришел, задачи все выполнил там, все проблемы решил, он совершенно здоровеньким что? Оставляет тело, учеников собрал, говорит, так все, я вот, так сказать, там, сегодня или через пять минут ухожу. Вам надо сделать вот там то-то, то-то, то-то, дал всем задание и ушел. Хотя на самом деле это тело еще могло жить сто лет. А зачем? Зачем? Ему что, надо. Если, конечно, если бегать по кабакам, жрать, пить, наслаждаться, так сказать, и прочее, то, конечно, да, можно тогда еще и сто лет этим заниматься, с этим телом тут. А зачем оно ему нужно? Так вот, добровольное оставление тела, совершенно здоровенького, после завершения миссии издревле, практиковали некоторые великие учителя. Вот когда Блаватская уходила, она прямо так вот в кресле как сидела, но ну, правда у нее тело, она же жила вокруг, так сказать, были зверье сплошное, двуногое. Она так в кресле, как говорится, с пером, с ручкой этого в руке так и умерла. Но при этом она говорила перед этим, я не умерла, она потом являлась своим учеником, порадуйтесь за меня. Великий а вообще предпочитает работать, не физическом, а в тонком теле. То есть тонкое тело, оно дает куда больше возможностей. Ну, на востоке это в порядке вещей. но ну, а и весь на западе, в тонком теле, нашему брату. У нас же такой страх охватит, что хоть вешайся. Тонкое или астральное тело. Великие учителя могут уплотнять до состояния не только физической видимости, но даже до состояния физической осязаемости. Это тело может быть большой энергетической напряженности. Вот поэтому Христос, после того, как Он, после этого так называемого воскресения, на самом деле никакого воскресенье не было. воскресения то никакого не было на самом деле. Это для невеж, для попов, воскресенье необходимо, чтобы из этого сделать чудо, понимаете. И потом что? Жить же надо на что-то. Церковные братья-то. Поэтому у них там масса всяких чудес. И кому церковь не мать с этими чудесами, там у Бог не отец. Поэтому надо идти туда. Раз ты пошел, значит, там обязательно что? С блюдом пройдут мимо тебя. Ну, в частности, вот он, когда уже был в своем тонком теле, являлся учеником. Но особенно долго он являлся по 11 лет Марии Магдалине. Ну, и кому-то еще из учеников. Она первая, кстати, увидела его. Остальные тоже рядом были, но не видели его тонкого тела. Ведь увидеть тонкое тело другого существа можно только чем? Тонкими глазами, тонким зрением. А если тонкое зрение у нас работает через физическое зрение, как всегда бывает это, то мы можем тонкого и не увидеть. А вот надо отделить свое тонкое зрение от физического, пусть оно пока там себе отдохнет, это физическое, тогда можно что? Увидеть. Вот он предупредил, когда он увидел, что она его увидела, другие не видели, он его предупредил, «Не прикасайся ко мне» потому что там мог быть такой энергетический удар, что физическое тело Марии магдалини и не выдержало бы. Именно пребывая в своем тонком теле, он дал основную часть своего огненного учения о преображении человеческой души. Он сказал, огонь пришел я не звести на землю, и как бы хотел, чтобы он скорее возгорелся. Но а наступилась как раз эпоха рыб, о каком магните может идти речь? Но в то же время, по космическим масштабам, именно для Земли как раз приближалась такая вот огненная эпоха. Конечно, он мог, если сам не использовал свои силы, но просить высшие силы, чтобы они сделали все, чтобы на завтра в пятницу не совершилась казни, не совершилось бы чудовищного преступления тяжкая карма которого, вот этого преступления, потянется через века и через народы планеты. Ведь кто пришел на планету в его облике? Владыка Солнечной системы. Но представьте себе, на планету пришел создатель Солнечной системы, и с ним так поступили. Теперь эта планета получит, и все, кто так сказать, с ним такое сотворил, такую встречу устроил, теперь они получат по заслугам все. Нет, не он сам будет расправляться с этим двуногими недоумками, а кто? Закон кармы, закон причины следствий. То есть вот эти самые земляне избрали себе вот своим, так сказать, мерзким поведением, а во главе всего этого стоял кто? Князь тьмы. Это его, так сказать, воплощалась тут идея. А все остальные были Что? Послушными исполнителями. А могли и не быть послушными исполнителями. Сказали, пошел вон. И кинулись бы защищать Христа. Что-то никто там не кинулся. А кстати, эти темные, вот эта поповщина там иудейская, они боялись народа, помните там? Они же не днем его схватили. Не в открытую при всем наркоте, А ночью подло, в тихаря. Это обычная их методика. Не иерархия света, а сами люди должны решать свою судьбу. Божественная иерархия не вмешивается в человеческую карму. Это запрещено делать. Иерархия света может помочь людям, лишь незаметно, слагая особые обстоятельства. А прямо вмешиваться в силу света не могут. Почему? Потому что тогда они нарушили бы закон свободы воли. Вот если ты хочешь быть дьяволом, пожалуйста. Хочешь быть великим святым, тоже пожалуйста. А вот что уже из этого выйдет, что получится, каково будут следствие для тебя, это же другое дело. Вот силы света всячески пытались как-то вразуметь этих иудеев, но тут вот и царь Ирод, и Понтий Пилат, тоже как бы были здесь притянуты сюда. И шанс еще такой был. Там в тюрьме как раз сидел преступник Варава. Там он не один сидел преступник, там еще были. но Вот это такое, видимо, наиболее. И Христос тоже вроде как бы тоже там сидел. Тогда иудеям предложили выбрать кого. Естественно, выбрали. Кого выбрали они? Себе подобного Чувствуете? Себе подобного выбрали Закон подобий. Подобный к подобному Хотя Христос там и лечил их, понимаете Советы всякие давал Столько времени ходил, там за ним тысячи ходили, да? А в итоге что? Все забыли А сработала вот эта, так сказать, натура Оказывается, все практически были преступники. Потому что если бы ты не был преступник по натуре, по, своей, по своему нутру, ты, конечно, выбрал бы Христа. А толпа выбрала Его. Значит, выходит, что большинство этой толпы были преступники. Толпа могла бы кричать, допустим, иудейские папы хотели бы казнить Его, а толпа бы рявкнула: «Нет». Понимаете, он этого не сделал. То есть и этот шанс людьми не был использован, понимаете? А это был последний шанс. Ну, а тут, конечно, рады были, что толпа за казнь, и Пилат был рад, и Ирод там, и эти попы церковные, там эти иудейские, все были. Вся эта троица всегда за. Потому что такой, как Христос, он и в наше время никому бы не был нужен. Его бы здесь расстреляли бы, понимаете? Все, что угодно. Почему? Потому что когда они приходят, а ведь они приходят когда? Когда форма жизни, образ жизни становится очень опасен для, скажем, человечества, для планеты. Понимаете? Опасным становится. И надо образумить как-то, скажем, человечеству или обитателей планеты. Понимаете? А разве обитателям нравится, когда вдруг им говорят, что они неправильно живут? Да? Что они не так делают, понимаете? Образ жизни у них не такой. Конечно, даже в наше время они зорут, распни его. Как это он не дает нам, понимаешь, пить, есть, наслаждаться? Весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. И потому в тот роковой день Христос оккультно, согласно законам космоса, становится не спасением, а возмездием человечеству. Проводники сокровенного учения света, великие вестники гималайской твердыни, утверждают, что земные люди не знают и сотой части значения подвига великих учителей среди которых был и воплотившийся в человека почти две тысячи лет тому назад высочайший иерарх Солнечной системы. В тайной доктрине Елены Петровны Блаватской нам дают понять, что люди, подобные Христу, Будде, Кришне, воплощались в человечестве. Вот такие, как вот Христос Будда, Кришна, такие, то есть космические учителя, воплощались очень давно. Вот все вот эти 18 миллионов лет, представляете, вот 18 миллионов лет без смены, без отдыха на золотых пляжах и на Гавайях, они все время вынуждены были находиться и бороться здесь с силами тьмы, которые все время пытались эту планету присвоить, прибрать к рукам. Представьте вот их положение, их напряжение, в каком они все время не какие-то там сто лет, а миллионы лет они находятся в таком состоянии. Высокое духовное существо одновременно может телесно присутствовать как на Земле, так и на других планетах. И в то же время не покидать свое положение в духовном сердце невидимого Солнца, в невидимых сверхчувственных областях Вселенной. Теперь, конечно, если наша интуиция, наше воображение поможет нам хотя бы отдаленно представить себе последствия от убийства такого космического всех существа, причем убийства не какого-то случайного, а намеренного, коллективного, сопровождавшегося предательством, издевательством, ненавистью, жестокостью, то нам будет немного легче представить себе мощь обратного удара космического закона кармы. Церковные отцы утверждают до сих пор, что лишь благодаря якобы мученической смерти Иисуса Христа к человечеству пришло искупление и спасение. Спасение через кровь Христа понимается церковными попами буквально и превращается в страшную противоположность заповедей Христа. Христианские отцы таким образом утверждают и оправдывают, необходимость такой чудовищной смерти. Вдумайтесь в это. И кто за ними стоит? Вот эта черная иудейская рать. Они убили своего Христа и они извратили учение Христа. И сейчас навязывает и до сих пор, в течение этих двух тысяч лет навязывают, ну еще где-то там пятьсот лет еще туда-сюда, да вот эти полторы тысячи лет. Неужели они и сейчас, церковные папы не остановили бы палачей, даже ценой собственной жизни? Неужели сегодня они выбрали бы вараву? Неужели не спасли бы Великого Сына Света только потому, что смерть покрыла бы их собственные преступления? Благодарить Христа за его смерть, которая вам будет искуплением со всех прошлых будущих убийств, и все другие преступления одичавшего, деградировавшего человечества, благодарить Христа за его смерть. Кто же мог придумать такой чудовищный перевертыш? Неужели сам Христос, молившийся в ночь святого четверга, что миновала его чаша страшная сия? Если исходить из нынешней церковной догмы искупления, то Христос должен был бы молить Отца как раз об обратном, о быстрейшей смерти, чтобы побыстрее над ним стали издеваться и прочее прочие мерзости проделывать вот эти вот преступники, чтобы побыстрее его казнить, и чтобы казнь была еще страшнее. Он об этом должен был тогда молить бы Христа, этого Отца. Вершина искусства Антихриста в переворачивании истины. То есть вершина искусства лжелюцифера, Люцифера или вот этого сатаны в переворачивании истины. И величайшее из всех искушений предложено было человечеству, чтобы выявилась его скрытая, иногда для него самого скрытая сущность. Вот возможность открыта, прикрываясь кровью Христа. Славить таким образом Антихриста, распознавать западню, не научит нас ни один учитель, ни одна книга. Только настороженность своего собственного сердца. Только духовным разумом можно уловить опасную границу между светом и тьмой. Как может здравый рассудок строить на этом страшном парадоксе основную догму церковного христианства? Догмы искупления и спасения человечества. Каков же тогда смысл в заповеди Христа? христос получил учил «возлюби Бога и ближнего», а люди кричали «распни его, и пусть кровь его будет на нас и на внуков наших». Христос призывал «не убей», а «не слушая его, убили его же первого». Убили светлейшего из людей – предпочтя ему безжалостного убийцу. Как же можно утверждать, что это коллективное убийство Христа, а обезумевшим диким стадом якобы принесло миру искупление грехов этого же самого стада? Какая же логика может выдержать такое утверждение? Логика любого нормального человека, который осознает себя человеком, должна сделать совершенно другой вывод – Именно в длительной жизни Христа надо всем было его на руках носить и пылинки с него сдувать. Лишний раз не, сделал, не, не дать ему сделать какой-нибудь там, понимаете, эту, Но все, что за него можно было сделать, скажем, в, в бытовом плане, да вот как. Именно в длительной жизни Христа, не в смерти его, заключалось для земных людей их собственное спасение. Если бы они постарались, чтобы он прожил как можно дольше, не 30 лет, как здесь, не 3 года, а 133 года, скажем, чтобы за это время он их научил как можно большему, в этом была, так сказать, всякая выгода для человечества. Ну, это же кажется, как говорят, козе понятно, да? Что такого человека надо бы держать как можно дольше здесь, чтобы он большему тебя научил. Христос учил высшей этике творения добрых дел, учил, как не совершать тех или иных преступлений, воспитывать чувства, здравый ум и щедрость сострадающего сердца. И поэтому, чем дольше находился бы учитель света среди земных людей, чем дольше бы прожил Христос, тем больше бы людей приобщил к высокому знанию, тем большему числу страждущих помогли бы его могучие психические силы. Ну, разве это непонятно? А церковные отцы с дьявольской подачи говорят, если бы не сатана, то у человека вообще не было никакой бы жертвы искупления. То есть не было бы спасителя, который, выходит, специально захотел, чтобы его предали, растерзали и убили. А муки Христа, смерть его, кровь его в этом случае, мол, теперь для людей святой водицей смывающий их страшные грехи. Вот как все это преподносится сатаной. За всем этим мучением поповским церковным стоит сам князь Тимой. Это его работа. Где же такое видано, Господи? Для чего ж ты дал человеку такое свойство ума, как логику? Ведь она разрушается от подобного дьявольского абсурда. Если принять сию церковную догму, что, мол, только смерть Христа могла принести людям искупление, то выходит, что Христос был не искупителем, а искусителем человеческой природы. Выходит, что Христос специально явился, чтобы не останавливать людей творить преступления, а натолкнуть их на еще более страшные преступления. Да еще как на какие преступления? То есть дать возможность им убить себя, Выходит, что он с такой миссией сюда пришел. Ну, по, если по ним так вот смотреть, рассуждать. Но кому как не ему было знать, какие беды последуют за тем, и что потом обрушится на это человечество? Ведь он знал, насколько тесно переплетены судьбы народов, насколько сложен узор кармы. И как крепко на многие века затянется узел из миллионов людей, связанных с тягчайшим преступлениям, Преступлением против Создателя Солнечной системы. Закон кармы, это же космический закон, стоящий над всеми мирами, галактиками, вселенными. Над всеми богами, над всеми, понимаете? Этот закон просто, просто от этой планеты, от всего населения, здесь пыли даже не останется. Он сотрет все это. На известном тайном ужине, имевшем чисто символический смысл, с древним ритуальным преломлением хлеба, было символически использовано вино. Ну, то есть обычный хлеб и вино, да, там рассказывается. Но склонные к порокам земные люди, принявшие христианство, даже из этого сокровенного, так и не понятого ими действия, даже из этих святынь могли сделать адвокатов для своей развращенной природы эзотерический ритуал, пришедший из древних мистерий, попы церковные, все эти пастыри церковные, восприняли буквально. Мол, вино – это вино, а раз пил его Христос ученики, то чего нам не пить? Да? Неужели никто не знает об отцах церкви, пьяницах и развратниках? А ведь эта порочность появилась не вчера. Апостол Павел в самых ранних дней христианства уже тогда укорял, допустим, служителей Коринфской церкви за то, что они превращают святую вечерию в удобный предлог для пьянства и Но если бы только древние коринфяны пили русскую водку, французский коньяк, американские виски, молдавское вино и баварское пиво. То есть получается, что... Вот пошел человек в церковь, истинный верующий, и, казалось бы, в самом духовном месте, вот, взяли города, допустим, там его причищают вином. Понимаете? Вином причищают. Это в самом наидуховном месте. Вот откуда алкоголизм и пьянство пошло. Если мистически там тебя причищают вот этим вином, то естественно, такое человечество должно будет спиваться. Почему? Потому что, оказывается, закладывается в человека вот это пьянство там, под якобы духовным действом. Теперь зверство все преступления закладываются памлением тела Христа. Чувствуете? Теперь можно убивать. Поэтому самые страшные преступления в XX веке... Были как раз вот в тех странах, где царствовало вот это так называемое христианство. Смотрите, где самые страшные войны. В XIX веке где? В Европе. В XX веке где? В Европе. А вспомните те 18, 17, 16 века, какие там жуткие войны были всегда в Европе. Вспомните там 25-летние, 30-летние, столетние религиозные войны если по истории посмотреть. С какой, собственно, стать? Ведь там же христианство было. Казалось бы, оно-то как раз не должно было давать вести вот это все, эти войны жуткие. И оно именно было причиной всего этого кошмара.